Также было отмечено, что взаимодействие между государством, предприятиями и университетом отработано. И со своей стороны КФУ готов к сотрудничеству. Представьте, у нас 44 тысячи лишним студентов. Uh, have, uh, 44 Из них 1005 ну, точно должны научиться работать на вашем оборудовании. Поэтому мы открыты и готовы к сотрудничеству.